Всем привет! Команда «Универньюз» приготовила для тебя порцию актуальных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. Фестиваль семей и сотрудников состоялся в Казанском университете. Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков посетил Казанский федеральный университет. В Казани из-за обмеления реки Волга на дне нашли каменную мостовую. История университета не может оцениваться исключительно по научным результатам. История университета – это история людей, семей и судеб. В КФУ состоялся очередной фестиваль семей и сотрудников, преподавателей и обучающихся. Все подробности далее. 15 мая в Униксе состоялась церемония открытия фестиваля семей сотрудников, преподавателей, и обучающихся КФУ. Департамент по молодежной политике совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов провел яркий масштабный праздник, приуроченный к Международному дню семьи. Вы знаете, наш университет – это одна большая семья независимо от того, преподавательская семья, студенческая семья. Вообще мы имеем семью или нет, поскольку студенты здесь обычно знакомятся и потом, либо в процессе обучения, либо потом в основном формируют собственную жизнь и собственную семью. Вот уже третий год на площадке собирается все больше и больше участников. Мне кажется, что этот праздник, он... А... Работают на формирование корпоративной культуры нашего университета и способствуют улучшению климата в университете. Поскольку люди в результате соревнований друг друга больше узнают. Дети узнают, где работают их родители, поскольку все проходит на площадке университета. Я думаю, будет очень правильным, если со следующего года мы сделаем отдельные конкурсы и для внуков наших сотрудников. Да? Дети – это одно, а внуки – это совсем другое. Привлечь еще большее внимания детей и поднять им настроение помогли аниматоры, а затем гости, зрители, участники фестиваля наблюдали творческие номера талантливых студентов. Приветственным словом торжественную часть открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мне часто задают вопрос, а зачем вы вообще все это делаете? Ведь задача университета все-таки разрабатывать образовательные программы, заниматься подготовкой будущих специалистов проводить научные исследования. Но наш университет сегодня – это не обычный классический университет, это целая корпорация. И, соответственно, нам нужны праздники, которые бы всех нас объединяли. Также в ходе праздника состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов. Труды студентов, сотрудников и их детей были по достоинству оценены оргкомитетом и руководством «Альма-Матер». Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, универ Казанский федеральный университет прибыл глава Республики Карелии Артур Парфенчиков. Встреча прошла с ректором Кфу Ильшатом Гафуровым. Что объединяет Казанский университет и Карелию? Узнаешь в сюжете. Казанский федеральный университет посетил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Встреча состоялась 14 мая. В ходе визита ректор Ильшат Гафуров продемонстрировал Центр симуляционного и имитационного обучения. Проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов показал, как готовят врачей будущего в медицинском кластере университета. Здесь представлены самые современные технологии обучения, тренажеры, роботы-симуляторы и манекены. На них студенты отрабатывают определенные медицинские навыки. В рамках встречи Гафуров рассказал о возможностях университета в общем бюджет университета из года в год где-то от 10 до 12 миллиардов рублей из них мы примерно 4 миллиарда получаем в виде разных субсидии, грантов, а основную часть, в общем-то, мы зарабатываем. У нас сегодня обучается более 7150 студентов из 98 стран мира. То есть мы после РУДЭ стали вторым по количеству иностранных студентов. Гостю также рассказали и о подготовке и переподготовке в Казанском федеральном университете педагогических кадров. По подготовке педагогических кадров мы по всем рейтингам в Таймсу мы первой стране, мы занимаем 120-125 позиции в мире, в стране первой, а по КСУ мы... Третье, первое МГУ, высшая школа экономики мы. То есть вот мы их тройка, но среди этой тройки единственно мы готовим учителя, не вышка, не МГУ, учителей не готовят. Они... Ильшат Гафуров также отметил, что в 2014 году было подписано соглашение между КФУ и вузами Карелии. Обсуждалось развитие сотрудничества в области медицины, образования и экологии. Мы должны четко обозначить ее Точки взаимодействия наверняка это, вы правильно сказали, экология, туризм. Кстати, у нас еще очень важное направление сегодня это Белое море, это арктическая зона. Кстати, мы могли бы здесь тоже компетенцию вообще развивать в рамках взаимодействия уже и Петербургского, и Московского, и Петрозаводского, и Казанского университета. Это объединить усилия именно с точки зрения изучения белого моря и запасов, так сказать. Губернатор республики Карелия предложил разработать дорожную карту. Он отметил, что прозвучали интересные предложения о сотрудничестве. Уже в ближайшее время начнут реализовываться совместные проекты. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодняшний день аллергии проявляется у 20% людей. В вузы, в числе которых и Казанский федеральный университет, активно занимаются этой проблемой. Подробнее об этом в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел семинар ⁇ Прецизионная медицина ⁇,⁇ Новые диагностические и терапевтические возможности для иммунологии, аллергологии и смежных дисциплин ⁇ Докладчиками стали представители КФУ, Российской Академии наук, а также Венского университета. По разным данным, до 20% людей страдают аллергией. аллергии для решения этой проблемы привлекается и Казанский федеральный университет. Вузы совместными усилиями при помощи медицинских наработок будут бороться с аллергией. имеет это uh, a mega grant program. Uh, this means uh, that России uh, from outside Russia Россию yeah, can come to Russia and work with the Russian people on самом important одна из uh, this actually is uh, one of the most brilliant ideas yeah, how you can do research funding, because you bring experts yeah, from the world to Russia из-за сильного падения уровня воды Волги в Казани жителям города открылась старинная мостовая, которая пролегла по дну реки Казанки. Там горожане находят артефакты разных лет. Некоторые уже принялись за археологические изыскания с металлоискателями. Подробнее в сюжете Алсу Таровой. В данный момент мы находимся в акватории реки Волга, которая обмелела из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Но это все послужило тому, что мы с вами сейчас идем по дороге, которая вела к старому речному порту. Но подробнее нам об этом расскажет наш эксперт. Дорога, которая вышла после ухода воды, она вела на пристани, которые находились в устье Казанки. Сначала это была, видимо, грунтовая дорога, потому что мы знаем, что еще в Средневековье там находились... Ярмарки. Мостовую построили в XIX веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшуюся в Адмиралтийской слободе и центр Казани. Также под водой находились трамвайные пути, которые вели к Петрушинскому разъезду. На сегодняшний день Казанский университет уже начал исследовать данную археологическую находку. Сейчас проводятся совместные работы университета и Академии наук Республики Татарстан по фиксации этой дороги. Современные технологии, позволяющие фиксировать в новых форматах, в том же самом 3D, с использованием беспилотных летательных аппаратов. Данная съемка позволит после поднятия воды зафиксировать открывшийся участок, который ранее был скрыт Волгой. Вот сейчас мы получаем трехмерную модель, которая станет дополнением к исторической топографии развития города, его функционирования, вплоть до даже середины 20 века. Но самые интересный момент – это 19 век, начало 20 века. Вроде бы, кажется, не так далеко было, но мы об этом не знаем. Есть у нас картографический материал, вот я вам показывал. А как это выглядело вживую, в реальности, как это каждый человек камушек поставил, и как это сформировалось в такое дорожное полотно, вот это будет очень интересно. На сегодняшний день люди уже начали выкладывать в социальные сети свои находки. Всякие люди, которые заинтересованы в добыче каких-то артефактов, или не только артефактов, выезжают туда, Понятно, что интересно посмотреть, но нужно сбалансированно подходить. В дальнейшем общее понимание и выпавшая возможность позволит дополнить историческую картину, а также расширить туристический потенциал города Казань. Алсуса Александр Юдин, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе самых интересных новостей.